Сегодня в порядке заседания Государственной Думы 35 пунктов. Понятно, что среди них есть те, которые мы считаем главными. Сегодня среди таких пунктов работы, конечно, выступление президента Республики Куба, конечно, это заявление Государственной Думы в связи с расстрелом российских военнопленных украинскими националистами, и, конечно, это второе чтение закона о федеральном бюджете на 23-25 годы. Итак, конечно, для нас очень важным является сохранение наших контактов, развитие наших дружеских отношений с нашим самым надежным другом и союзником Республикой Куба. Те, кто постарше, прекрасно помнят, как в Советском Союзе с самого раннего возраста Дети и взрослые говорили Вива Куба, да здравствует Куба И она держится до сих пор Она держится, несмотря на санкции Она держится, несмотря на блокады Устроенные американским империализмом Так сказать, и всеми его сателлитами Куба показывает Пример выживания Пример стойкости, мужества Твердости, позиций по многим вопросам Особенно важна Наша взаимная помощь И взаимная поддержка Сейчас, когда Куба пережила страшные стихийные бедствия, пожар, который уничтожил большие запасы нефти. Все это означает, что очень важно сохранять дружеские отношения, сохранять сотрудничество. Не случайно сегодня планируется открытие памятника лидеру Кубинской революции Фиделю Кастро. И на этой неделе обязательно значит, и наша фракция также посетит место, где будет открыт сегодня этот памятник, в том числе с участием главы российского государства. Второе, то, что касается заявления Государственной Думы. Конечно, мы все были шокированы, все были возмущены и остаемся возмущены тем, что несколько дней назад прошла по всем мировым средствам массовой информации э, весть, печальная весть, грустная весть о том, что расстреляны российские военнопленные. Никакого сомнения нет, что за это ответственность несет за это преступление, тихчайшее грубейшее преступление несет ответственность нацистский режим бендеровско-нацистский режим, украинские националисты и конечно же Государственная Дума не может остаться в стороне от этого трагического события мы сегодня будем обсуждать и принимать заявление, обращаться к парламентам стран мира, обращаться ко всем международным парламентским структурам с тем, чтобы обуздать, осудить и не допускать в дальнейшем никаких подобных действий, деяний, которые осуждены всем мировым сообществом, которые попирают все международные гуманитарные принципы общения между государствами, попирают нормы, установленные международными конвенциями о правах военнопленных. Третье, по бюджету. Сегодня второе чтение закона о федеральном бюджете на 2023-2025 год. Наша позиция хорошо известна. Наша фракция в течение многих лет предлагает свой вариант, свой альтернативный проект бюджета, бюджет развития, который бы процентов на 60-70 мог увеличить и доходную часть, и, соответственно, расходную часть бюджета. Значит, Однако, к сожалению, пока... Парламентское большинство, пока партия большинства не очень-то прислушивается к нашим пожеланиям и не очень-то воспринимает наши предложения. Однако фракция КПРФ убеждена, что очень близок тот момент, когда придется принять наши предложения. К этому подводит международная ситуация, к этому подводит вся обстановка вокруг России, все вызовы, которые обрушились на нашу страну. И наши предложения и по увеличению доходной части бюджета, и по перераспределению расходов между наиболее значимыми приоритетными направлениями, такими как социальная политика, такими как развитие системы образования, здравоохранения и науки, они безусловно должны, будут, должны быть поддержаны. Сегодня во втором чтении наша фракция, как и ряд других депутатов, внесли поправки. Их будут сотни. Сегодня весь день будут обсуждаться эти поправки, в том числе и по тем направлениям, о которых, о которых я уже сказал. Одно короткое еще в целом замечание. Несомненно, что федеральный бюджет теперь должен будет учесть важнейшую переориентацию и дополнение в социальной политике. Потому что 300 тысяч мобилизованных военнослужащих, огромное количество добровольцев, людей, призванных и их семьи, это значительная часть общества, это миллионы людей, которые будут нуждаться в дополнительных социальных обязательствах государства, расходных обязательствах государства. И, конечно же, все это требует значительного внимания и перераспределения, возможно, или поиска дополнительных средств для того, чтобы решать эти вопросы, связанные с социальной поддержкой соответственно населения. Фракция КПРФ не просто будет голосовать против бюджетов имени бюджетных фондов и федерального бюджета во втором чтении. Со своей стороны мы внесли более трех десятков поправок, которые на наш взгляд могли сгладить некоторые противоречия и некоторые отрицательные моменты нынешнего бюджета, особенно федерального. На наш взгляд сегодня этот бюджет не является бюджетом мобилизации, не является бюджетом концентрации усилий государства и по сути сохраняет такую мирную основу в этой связи, безусловно, наши предложения и по увеличению доходной части, наши предложения по увеличению не только социального блока, но и блока расходов, связанных с военно-промышленным комплексом, не поддержаны парламентским большинством предварительно на уровне комитета, но, безусловно, мы их будем выносить на отдельное голосование сегодня в ходе пленарного заседания. Если говорить о социальном блоке, в частности, о системе здравоохранения, я напомню, что в комитете Государственной Думы по охране здоровья прошел отчет министра, сейчас идет отчет перед фракцией КПРФ, министр здравоохранения и его команды. Мы с твоей стороны отмечаем... Это, к сожалению, тенденция нехорошая последних 10 лет, что финансирование, государственное финансирование здравоохранения из всех источников, я напомню, это не только федеральный бюджет, это бюджет фонда обязательного медицинского страхования, это региональные бюджеты, он практически не изменится по отношению к ВВП на протяжении ближайшей бюджетной трехлетки. Это будет 4,1% от ВВП в 2023 году и 4% от ВВП в 2025 году. Именно так надо рассматривать, анализировать расходы на здравоохранение, а не тем путем, который нам предлагали представители Единой России, говоря исключительно об абсолютных цифрах. роста на 200 миллиардов, роста на 210 миллиардов и тому подобное. Исходя из качественного анализа, повторяю по отношению к ВВП, Российская Федерация сегодня не только не достигает минимально необходимого уровня этих затрат из государственных источников, я напомню, что по данным ВОЗ это должно быть не менее 6% ВВП, а мы имеем только 4%, но и провоцирует в данном случае на увеличение частных расходов граждан. Они будут расти, несмотря на то, что, повторюсь, последние 7 лет реальные доходы наших граждан продолжают падать. Это такая довольно странная ситуация, когда доходы населения падают, и однако это же население вынуждено оплачивать медицинские услуги, вынуждены оплачивать лекарственное обеспечение, поскольку государство необходимых средств не находит. Это говорит о снижении доступности и качества медицинской помощи, следом за этим следует, естественно, и невозможность выполнить отстраненные стратегические цели, которые закреплены в том числе и в указе президента. Это увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году, это снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, от онкологических заболеваний. Это, безусловно, борьба с социально значимыми заболеваниями и... Острейший сегодня вопрос. Вопрос кадрового обеспечения системы здравоохранения, особенно первичного звена. Те условия, те моменты и те предложения, которые сегодня правительство реализует в рамках вносимого и рассматриваемого бюджета федерального, не позволят кардинально изменить кадровую ситуацию. Мы это прекрасно понимаем. Вопрос сегодня стоит о резком и реальном увеличении окладной части и фонда заработной платы медицинских работников. К большому сожалению, правительство разработало соответствующую программу. Эта программа была согласована на уровне министерства ну и соответствующих профсоюзных организаций нашей страны, но в феврале месяце было принято решение о переносе реализации этого пилотного проекта на 2025 год. На наш взгляд, это огромная ошибка которая будет усугублять ту катастрофическую ситуацию, которая сегодня имеет место быть, в кадровом обеспечении первичной системы здравоохранения. Мы можем потратить сегодня огромные деньги на модернизацию, на новые здания, на приобретение оборудования, на строительство ФАПов, ремонт участковых больниц, но если там не будет медицинских работников, а к большому сожалению, этот процесс усугубляется, никакого эффекта от всех этих вложений государственных не будет. А самое главное, не будет выполнения тех показателей стратегических, на которые нам указывает президент, не будет того самого народа сбережения, о котором говорят сегодня и первое лицо, собственно, правительства Российской Федерации. Более того, мы со своей стороны фиксируем в рамках бюджета на 2023-2025 год отсутствие реализации важнейших поручений данных в том числе и президентам Российской Федерации. В частности, речь идет о эффективной борьбе с хроническим гепатитом С. Правительство не предусмотрело на будущий год никаких средств на это. А я напомню, что 60 тысяч ежегодно заболевающих граждан хроническим гепатитом С и 30 тысяч – это резервных смертей, есть такое понятие. То есть это тех людей, которых можно спасти. Это как раз тот результат, к которому можно было стремиться, заложив всего 10 миллиардов рублей на необходимое лечение. Гепатит С на сегодня лечится, и, к сожалению, те огромные потери людей в молодом трудоспособном возрасте, они наносят ущерб не только демографическим показателям, но и экономическому потенциалу нашей страны. Наши поправки на этот счет подготовлены, мы будем их, безусловно, рассматривать, в том числе и сегодня, но повторяем, это указание и поручение президента в рамках бюджета 2023-2025 года не выполнено. Второе поручение касается борьбы с сахарным диабетом. Та программа, которая была подготовлена ценой 35 миллиардов рублей на 2023 год, тоже не будет реализована, поскольку сегодня правительство предлагает закрепить или зарезервировать всего 10 миллиардов рублей, всю одну треть от существующей потребности, что, естественно, тоже не позволит эффективно бороться с сахарным диабетом, предотвращать его осложнения и снижать смертность. Здесь тоже резерв человеческих жизней порядка 15-20 тысяч рублей, которые реально тысячи жизней, которые реально просчитываются, которые можно предотвратить в данном случае и сохранить. Для понимания, 20 тысяч человек столько гибнет у нас ежегодно в ДТП на территории всей страны. Вот это вклад сегодня сахарного диабета, дополнительную смертность. Ну и естественно ряд еще заболеваний, которые называются орфанными заболеваниями, редкими заболеваниями, хроническими заболеваниями. Проанализировав бюджет, мы нашли соответствующий источник. На сегодня те 2% дополнительного подоходного налога, которые собираются в отдельный фонд для финансирования лечения больных орфанными заболеваниями, хроническими заболеваниями детей, он позволяет не только закрыть эту потребность на федеральном уровне, но и обеспечить детей, которые находятся и болеют этими заболеваниями в регионах. Это огромная проблема. По нашим данным, на конец 2022 года профицит по этой строке в федеральном бюджете будет порядка 100 миллиардов рублей. Повторяю, все... Затраты сегодня на лечение детей с оффанными заболеваниями регионов составляют порядка 40 миллиардов рублей. То есть этих денег вполне хватит на то, чтобы закрыть потребности регионов, на то, чтобы реально спасать человеческие жизни, обеспечить необходимым современным медикаментозным лечением детей по всей территории Российской Федерации, независимо от места проживания. К большому сожалению, сегодня возможность выжить, возможность эффективно лечить то или иное заболевание. Зависит в том числе от возможностей региональных бюджетов. Это неправильно, несправедливо, и безусловно, фракция наша будет настаивать на том, чтобы федеральные средства были использованы именно на эти цели. Ну а в целом я еще раз подчеркну, то финансирование, те подходы, которые сегодня реализует правительство Российской Федерации, в части здравоохранения не позволят выполнить те цели, которые стоят перед страной. Стратегические цели, без которых, безусловно, будущее нашей страны находится под большим угрозом. Под большим угрозом.